Делюсь оригинальным рецептом драников из репы, картофельные драники всем уже хорошо знакомы, а это более интересный вариант, драники получаются мягкими и нежными, а снаружи золотая хрустящая корочка. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить драники из репы, если вкус репы для вас не привычен, можно сделать тесто наполовину стертым картофелем, острую или горькую репку можно предварительно замочить в холодной воде. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подготовьте все ингредиенты. Репу и репчатый лук очистите от кожуры, натрите на мелкой терке, укроп мелко порубите. Добавьте перец и соль, перемешайте, затем добавьте муку и снова перемешайте. Разогрейте сковороду на среднем огне с растительным маслом, выложите тесто в форме кружочков, жарьте драники до золотистого цвета с двух сторон. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Драники из репы готовы, приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся! Такие продукты будут нужны. Репа. 250 грамм, мюка пшеничная, 4-5 столовые ложек, лук репчатый, одна штука, соль, половина чайных ложки, перец молотый, четверть чайных ложки, укроп, 20 грамм, количество порций, 1-2 Не пропустите самые вкусные, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Люблю вас, друзья, жду снова.